Привет, я Дима, и это мой видеодневник. Зачем мне видеодневник, спросите вы? Я решил снимать видеодневник, видеодневник, я повторю это, блин, за 5 минут, наверное, 100 раз. Я решил снимать видеодневник для того, чтобы отследить себя на каком-то протяжении времени и вообще, в принципе заставить себя работать с видео потому что мне очень тяжело это дается но я вижу других ребят которые это делают и мне это нравится поэтому я решил попробовать решил заняться этим прям по снимать видео дневник с какой-то периодичностью там не знаю в идеале хотя бы там два раза в неделю вот что будет в этом видео дневнике в этом видео дневнике я буду Рассказывать, в принципе, чем я занимаюсь, что я сейчас делаю, что мне получается, что не получается, какие цели и задачи я себе ставлю, и мне самому интересно, в первую очередь, посмотреть, предположим, этот видеодневник через какое-то время. Посмотреть, как я буду меняться, как будет меняться качество контента, который я делаю, качество моей речи Потому что меня это очень беспокоит Я очень хочу научиться говорить внятно, разборчиво, формулировать свои мысли как надо Так, чтобы понимали их в первую очередь люди, меня окружающие и люди, меня не окружающие На которые, предположим, смотрят мой видеодневник Вот, я говорю... Такое ощущение, что сейчас не своим голосом абсолютно Короче, э, я этим занимаюсь в первую очередь для себя Но решил это выкладывать, потому что это может быть интересно кому-то Потому что я музыкант и я занимаюсь какой-то определенной музыкальной деятельностью Которой некоторые музыканты не занимаются Они до нее не доходят, руки у них до нее не доходят вот. Или может быть какого-то опыта нет, поэтому решил поделиться, почему бы нет вот, э, Это будет полезно мне, это будет полезно вам и все будет хорошо Всем будет хорошо, блин А еще я хотел бы очень делать поменьше монтажа склейки всего остального Потому что это занимает очень много времени Мне не сильно нравится выбирать эффекты Вот, короче, я играю в группе Bar The King Я ее собрал не так давно И пишу туда аранжировки Сам играю на бас-гитаре, немного пою У нас, конечно, есть вокалистка Но я сам немного тоже пою, поэтому Пою, блин Громко сказано, но тем не менее Короче, мой вокал можно услышать на записях Мы выпускаемся на лейбле Апапап Сейчас у нас грядут определенные перемены в группе. Я буду обо всем этом рассказывать. Вот в данный момент мы занимаемся записью новых демок на следующий релиз. Потому что... Потому что, блин... Релизы это клево, потому что мне нравится выпускать музыку, мне нравится, когда мы пишем что-то, мне нравится, когда мы заканчиваем работу над какими-то песнями, над какими-то треками, над какими-то проектами, в плане там, например, EP, это целый проект, сделать так, чтобы это звучало хорошо, вместе, складно, чтобы была какая-то концепция и выпустить. Короче, мне нравится писать музыку, выпускать ее и вот сейчас мы занимаемся записью нового материала. Вот, с апреля месяца 2012 2012 с апреля месяца 2020 года, совсем не так давно, мы выпустили уже два IP Два IP Вот, один IP был совсем, так скажем, экспериментальным, потому что мы работали со звуком, мы искали что-то свое, мы старались какие-то техники определенные использовать, вот определенное звучание поймать, короче, то, что нам понравится, ну и в принципе сыграться втроем, вот сейчас мы, кстати, играем сейчас в пятером, вот. потом мы выпустили еще один EP, который называется "Меня альбом номер два". Там уже 4 песни конкретно, которые мы затачивали в одной стилистике Нам понравилось, ну, захотелось сделать что-то такое складное э, С какой-то определенной концепцией В основном это было, в первую очередь, песни под гитару И мы сделали 4 песни под гитару И потом уже как-то это все вот упихнули в один проект Который уже можно послушать везде, кстати, на Spotify, на Apple, там, Ну, вы знаете вот Очень неестественно, по моему вот, мужчине. Я пока себя веду, очень неестественно И мне все время хочется сбегать, короче, посмотреть на камере Сколько времени осталось, потому что у меня там на карточке Осталось всего 5 минут, я наснимал дофига всего И, типа, секунду Одна Короче, это будет вступительный выпуск моего дневника Рад всех приветствовать И смотрите следующий выпуск, надеюсь, он выйдет скоро Вот, пока Привет, я Дима, и это мой видеодневник. Я пару недель назад, если вы вдруг следите за мной, или просто подписанные, там, знакомые мои вдруг решили посмотреть влог, начал снимать э, влог. Господи. Привет, я Дима, и это мой видеодневник. Я решил снимать видео дневник для себя в первую очередь, для того, чтобы посмотреть, как меняется моя жизнь, цели и задачи, которые я себе ставлю, исполняю ли я их, достигаю ли я их, вот, и получается ли у меня что-то, в той отрасли которой я занимаюсь. Может быть, я замечу в себе какие-то изменения, может быть, я поменяю в себе что-то, благодаря этому, вернее, блин, не благодаря этому, я, может быть...